В воскресенье я принял участие сразу в двух протестных акциях. Во-первых, я вышел в одиночный пикет. И вечером я принял участие в акции с фонариками, любовь сильнее страха, вот про которую все слышали, про которую сейчас все говорят. У пикета цель ясна. Донести свою точку зрения до прохожих, пообсуждать ее с ними, может быть, кого-то переубедить. У фонариков цель была заявлена только одна – победить страх. Победить страх выходить на эту акцию. То есть, эта акция цена сама по себе. Давайте разберемся, что такое страх и победили ли мы его. Страх бывает двух видов, и первый из них применим к пикетам тоже. Это страх какого-то противодействия. Страх, что тебе будут мешать, что тебя за это посадят и забьют и убьют. Я очень не люблю, если честно, когда про пикетчиков говорят, что они смелые. Вот я стоял в этот раз в пикете, мимо меня проходил какой-то человек и сказал такой, ты смелый, и дальше пошел. Я им даже как-то не успел ответить, что какая тут смелость, ребят, пикет это довольно безопасная деятельность. Я, конечно, не обещаю, что она всегда будет безопасной, потому что мы живем в очень меняющемся мире. Возможно, конкретно в вашем городе или в моем городе всех пикетчиков начнут бить дубинками прямо с завтрашнего дня. Но мне кажется, что у тех, кто не стоял в пикетах, страхи об этом преувеличены. Поэтому я советую найти в вашем городе кого-нибудь, кто уже стоял в пикетах. Ну, Вы же видели на фотках, что кто-то стоял. Вот кто-то же эти фотки должен делать, вот напроситесь к пикетчику в напарнике, делайте фотки, стойте рядом и смотрите, какая обстановка, смотрите, как реагируют прохожие, как реагирует полиция, у вас будет самая свежая информация о том, как это происходит. А потом поменяйтесь ролями и уже сами постойте в пикете. Может быть, ваши опасения подтвердятся, не исключаю, но, возможно, они преувеличены. И получится, что вы побороли свой страх не потому, что убедили себя, что вы сильнее того, чего вы боялись, а потому что вы убедились, что то, чего вы боялись, не существует. Вы боялись зря. А второй страх – это страх показаться смешным. Страх задать вопрос «я тут не один» и получить ответ «я один». Выходя в пикет, я всегда принимаю этот риск. Я понимаю, что э, очень многие надо мной будут смеяться. Возможно. Э, в этот раз было довольно много всяких бабушек и дедушек, которые проходили мимо и просто считали своим долгом как-то фыркнуть, и показать, что я не достоин даже объяснения, почему я неправильно что-то понимаю. Что надо просто надо мной посмеяться и пойти дальше. Сказать «эти вот опять» и пойти дальше. Естественно, это портит настроение, а спасают настроение те, кто поддерживает, кто показывает офлайновые лайки, вот эти вот кулачки, кто фоткает меня. Таких в этот раз тоже, к счастью, было много. Но даже если бы их было очень мало... Даже если бы вся улица в этот день состояла из вот этих вот непробиваемых бабушек, я бы все равно нашел для себя в толпе какой-то один кивок, принял бы его за положительную реакцию. Я бы считал, что пикет удался, что кто-то со мной согласен, что мы нашли друг друга и что нам обоим стало лучше в этот день. На пикете всегда можно спастись и уйти более-менее довольным результатом. На акции с фонариками спастись нельзя. Если ты вышел во двор один то ты так и останешься один. И ты даже не узнаешь, сколько людей из окон над тобой смеются. Поэтому теми, кто вышел во двор, и это была их первая протестная активность, я восхищаюсь. Я не уверен, что я вышел бы, если бы у меня до этого не были годы тренировок одиночными пикетами, которые подготовили меня к тому, что, ну да, я бываю смешон. Для меня выйти во двор было довольно страшно. И, уверен, для многих это было довольно страшно. Но какая же все-таки радость была, когда мы нашли друг друга. И когда потом я узнал, что во многих дворах люди нашли друг друга. Я, конечно, тут восхищаюсь командой Навального, которая, как хорошие художники, улавливают настроение у людей и проектирует обсуждение. Делают что-то такое, что будет обсуждаться. Это как самосбывающееся пророчество. Эта акция сработала только потому, что люди верили, что она сработает. Как, собственно, и любой митинг, и любое шествие. Только тут еще страшнее, потому что в случае провала ты будешь еще смешнее. И, конечно, именно сейчас был самый правильный момент, чтобы объявлять такую акцию. Потому что после успешных выходов на улицы 23 и 31 января, в Нижнем Новгороде особо успешный был 23 января, у людей был самый большой шанс поверить в то, что люди из окружающих домов тоже поверят. И вот тогда все состоялось. У нас из нескольких соседних домов вышло суммарно 9 человек и еще один махал фонариком из окна. Это много или мало? Я скажу так. Это гораздо больше, чем то, к чему каждый из нас морально готовился. А значит, это и есть победа над страхом. Не потому что мы сильнее, чем мы думали, а потому что то, чего мы боялись, не существует. Мы боялись оказаться одинокими, а этого одиночества нет. Конечно, не всем так повезло, как мне. Кто-то остался в своем дворе один. И ему предстоит быть гораздо более смелым, чтобы выйти во второй раз и встретиться с тем, кто в этот раз молча смотрел из окна. И, может быть, все равно они не найдут друг друга. И это будет еще одно разочарование. Когда я выходил в свой первый одиночный пикет, у меня тоже не все так гладко прошло. Я не понял того, что я понимаю сейчас. Я не увидел такого количества э, хороших людей вокруг. Но я очень рад, что заставил себя выйти во второй и в третий раз. Э, если честно, удивлен, но рад, что заставил себя. Потому что на второй или на третий раз вам попадется все это замечательное количество людей на улице. И вы будете знать, что они существуют. Все, эту информацию невозможно провернуть назад. Вы знаете, что даже если из-за плохой погоды они не останавливаются с вами поговорить, или из-за праздника какого-то, из-за дня недели, они куда-то торопятся, не все всегда складывается... Ну, а вы знаете, что они есть, они никуда не делись. Так же и с фонариками. Ну, мне повезло с первого раза, кому-то повезет со второго. Но в любом случае, этот страх одиночества достаточно победить всего один раз. На следующую подобную акцию, если я выйду и окажусь действительно один во дворе, я все равно не буду бояться. Я буду знать, что люди в окружающих домах есть, я их видел. Ну, просто они почему-то не смогли прийти. Но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась. И интересно, что, чтобы победить страх, не потребовалось вообще ничего. Акция называлась «Любовь сильнее страха», но на самом деле не было никакой любви. Мы не занимались любовью на улицах, мы даже не занимались политикой на улицах. Мы просто вышли, чтобы найти друг друга. У нас был страх не найти, но мы решили игнорировать этот страх и нашли. Мы просто решили, что то, чего мы боимся, не существует. Одиночества нет. И одиночества действительно не было, но его не было только потому, что мы не побоялись выйти. Естественно, игнорировать страх — это не универсальная инструкция на все случаи жизни. Иногда страх полезен и рационален. Но когда речь идет о том, чтобы найти вокруг хороших людей, может быть, стоит исходить из того, что они действительно есть. Они живут с вами в соседнем подъезде, может быть, в соседнем доме. И прямо сейчас они тоже сидят и думают, что вас нет. Но вы-то знаете, что их страх преувеличен, что вы есть. Выйдите, чтобы помочь им победить их страх. Они выйдут и помогут вам победить ваш. И только тогда оба страха взаимоуничтожатся. Мы есть, когда мы верим, что мы есть. У нас не было никакого оружия против этого страха. Ничто не было сильнее страха. Мы не были достаточно смелыми, чтобы что-то там побеждать. Мы просто оказались достаточно смелыми, чтобы приглядеться. А чего мы вообще боимся? И оказалось, что там ничего нет. Это ж так круто, когда не нужно никого побеждать. Когда ты просто внимательно на это посмотрел, и оно от этого само проиграло.